всем пресса, Макс листного колода смотрите. Оба на что мог купить до пятого уровня колода. классный карта тоже классно Там наверное еще круче колода карта. По-моему, карта. Да, она реально крута. Я Помню, как я тут захватил экономику и страз Брубал врага. Помните врагов сразу -бам, бам Поэтому мы так не сам поступим. У нас еще есть тактика. Сила. Ну и скорость производство а не скорости бегом скорость бега это дело он что нужно вам испытание чтобы быстро набирать вам минералы а не атаковать угу. не атакуйте если вы не умеете атаковать я вот не умею что имеешь то я показываю да? так двухсотка берем сейчас писать заканчивать сами давайте вырубайте я следить за кем-то могу классно но это плохо да становится ну ладно для развлечения понадобится а это две герои которые очень сильные так, так, так давай призываем давай давай давай, давай. да Там прям просто хватает и не хватает блин. Так, можно собрать так вам цель призвать он знает где мы находимся враг сам можем что то им помешать ну вдруг там ага, не надо не надо мы станемся безащитны защиты не хочу главное не, зам... не нажимать кнопочку это очень опасно Куп... кнопка в игре клаш пускаем героя хоть хоть там хоть как-то он защищает нас. И пошли посмотрим. Регенерайшн, фарбоу, защита, атака. Помните, да? Посмотрим, как там рак. Ну, все, будет классно, прочитаем. Как там? пойдем встал, что ли? Точно экономка не нарушает. как он думает? Или лишь кому на красиво что прям существует красиво? уход Вижу. Вот так уж шахухода убивать. Я понял. Я понял. Пехота берет. И, И что там еще Не надо, прошу. Миндис на базу, прошу вас. Давай. У нас осталось сильно опасно. Нам... О, Дима, Димань Он затащит, я считаю, если в дефаться, а если если такой то опасно. Вот дефаться для силы, и так будет шикарно. Так, указали точкам, хай захватывать, <laughs> принципе, эти маленькие. А, маленькие могут вообще помочь нам в этом еще. Поисках пищи, дух там враг не нападем врагу пойдем к, к... так давай 50, 50. маны берите что там до маны на понял один тут один здесь брак здесь или только война берет? по моему только война брак берет если воин то берем тоже порбову там на суп что прям защиты что прям дефаться так идете сюда значит потихоньку там никого? окей мы тоже должны количество побеждать, потому что враг может успеть и нас напасть еще. будет жестко. Жестко. Так, пошлите. Разрушайте его базу. ну я понял. Понял, понял, Он слишком ситачерный. Ну скоро его база сломается. Регенеришн помеди нам. Клас, Все. Окружит. Не крышка Не мне. Тоже. Ну, еще понятно. По экономике хочешь еще погнать. Давай. Сразу можно нам поставить. Для того, чтобы призвать большого гиганта. Давай. Не, мощный. Мощный. Не даже сильнее, чем ты. У нет просто 1700. Да, хотим они не побеждать. Побеждают по хп. Но могут выиграть, если будут вместе. Угу. Угу. Тем более такая мощь. опять Уже атака. Уже атака. Бегом. В атаку. В атаку. И в атаку. Бегом. Они уже все здесь. Он, надумал врубил так быстро. Вот так. Вот так. Вот так. Они уже все здесь. Давай, вырубайся. Отлично. Мы на земных убиваем. Ну, парболов. Убиваем. Так, давай. Куда-то. Наем ему прыжок вверх так кстати постройте здесь базу пока не сражаться Думаю, запускать пару запускать тоже на базу не они в реги... в... В... В... В... В... умный чувак но тут главное то еще количество они а не просто я понимаю так, скорость у нас нет, поэтому Санчич будешь потихонечку идти. идти а, потихоньку, возможно, что мрак. Ну его одолеем, поможем тебе. Так, никого, отлично. И ускоряем. Такая вот тактика. Напал у нас. Как ты умудрился напасть? Атака. Атака. Что у него такого? Такого сильного? Так, давайте. Драк, он А в чём дело? Давай. Во. Воздушный, знаю. -а -а. Экономику ломают. Стройте, пожалуйста, что-то батмо. Всё, сломал. Кстати, вы не Их вот, да? Так, все на базу Так, смотри, колоду, смотрим. Красиво, колодом. Так, окей. Нападет, и мне тоже крышка на такой, такая. такой Я Подожду. Жди, жди. А у меня еще есть вторая способность. Размножение и удар. Ба! Про себя что, регенерируйте? Ну, по нам понадобится, ну, еще, еще фарбол, Да, нам бы Мэджика лучше сюда, в будет шикарно. Кстати, нам уже пора захватить еще один враг, то мы его выгоним. Проверь там пока проверю уже атака, вау. Oh Где враги? Здесь. Враги здесь. В атаку. Призжёг. Вера, атака. Огонь. Призжёг, Вера, давайте Ещё здесь давай. еще один здесь давай. Там призывайте фарбок еще здесь давай, если получится Ну а что, -то? как Ааа а а а, -а. Понял высасывайте о май гад он нас тут не 6 на 6 какой... ну, левел стоп войска высказать стоп принципе пройти вдруг он нас на подеч а мы на него окей okay. кстати да. том враг пошли прямо по центру бить его помощь а а зачем ладно взрывайся еще. Хована, как ты давай здесь, хована давай, врубай. Ой, Ма. <съя> врубай. Мааа, врубай. Чё, чё, вручай. Лайк. Мне нравится такая штука. А, он нас нападает еще. В смысле, а чём нападает? Так, можно нам помочь. Ну, кусает нож. Эй-эй-эй-эй. Может, его уничтожат базы сразу, на. Да? В принципе, отлично. А чем бороньчий тоже тем лучше. Давайте на базу. На базу. базу. Рубай. Отлично пробовал что таком мам Тогда, так давай давай скоро временно мы будем так бегом сюда потому что там враг. может быть тут еще бегу вам враг тут бегу нет стой ну стой ну пошел вон пошел вон ну блин чувак на ну, тебя подался понял Умник. Пожалуйста, не сдай заново, ну пожалуйста, ну давай заново. чтоб ты думал? Ну, блин, ну реально замужжается. Как так, блин? Что это такое? У него просто легендарная. Что это за штука? Регенерирует чего? Чего она регенерирует? Помните, наша отсек добыть? Никогда не добыть. Как эта штука называется? Дайте мне эту штуку. Слишком умная оказалась, да? Нужно найти его и проучить его. Так, что такое? М -м накрывает всех союзников щитом с 200 защиты. Щит постепенно растет. Распространяется на 8 секунд. Перезарядка. Очень классная функция. 8 секунд перезарядка. Я хочу ее. Хочу заместить. Атаки. Почему бы нет? В принципе, вы сами все видите. В чем дело? В том, что брак. Очень сильный чтобы победить его нам нужно Покачай вас Сила Кого брать? Вот кого вроде бы 10 я помню 7 6 5 Придется. О И переборщил Прям точно-точно все, вот-вот-вот вот, вот, вот, вот. такой нужно выиграть, друзья. Это думан, такие накручики Йору на да. силу. Ну давай, давай, чтобы программируем вылечить силу. Хоть на что там. Соточка. Тань жалко. Все прокачка. Прокачка. Его прокачали. А муж такой крутой, а. Да, ну не же пятом, не же четвертом. Так, мужик, конечно, еще здесь. Но это редкий персонаж, он соточка платит. Очень много. А. 200 платить или здесь или здесь Выбирайте. В принципе можно пострелить по статистике так вот. даже нельзя простить посмотреть ладно пошли бой нам нужно брону пробить ну почему нас не пускает на самом верх почему Блин, халдурщик, это который целый день сначала играл потому что кайфовал, что вау хорошо что я начал раньше играть потому что Блин, сам провод побеждал, блин шикарно жить, на колдочек. карта там, где я проиграл с блин, уже ролик блин делал. Слушайте, смотри, смотри, я проиграл все, всегда. Записывал второй ролик, когда проиграл запишу, записывал второй ролик, чтобы доказать, что реально можно бизнес круто победить. Именно на, на, на так скажем на крутак, как я не называю, тоже не знаю как назвать. Они просто берут самых слабых игроков, они используют их. Их аккаунт, они вор, воруйщики, халдожчики, хакеры и все в этом духе. Не будь таким. Вот и все. Будь как я. Воюйте, воюйте, воюйте, еще раз воюйте. Менчик. берем этих, мы прокачали, мы еще всю прокачали, поэтому совету брать. Можно еще прокачать. Или тебя для тебя. Если проиграем, я потом узнаем кто из вас самый слабый. Он нормальный вообще, на бро халтурить он знает да, где мы находимся плохо во первый пошел а, перебор ладно если прокачал вас будет увидеть четким я лучше у вас прокачаю чем, чем эту штуку блин атакующий хватит атакующих скорость там а ты силы зарают классный чувак видел прокачал если проиграем то я и про про прокачаю потому что реально 7 так берете так сразу сразу вставляете тем самым если там уже есть чем отбиваться против врагов что идет атакуйте почему бы нет а вдруг прах там отдыхать по быстрому Ба! по медленному да понял давай время длинни удлиняй ролик чем больше время просмотра тем больше игру мы рекомендуем рекомендовать по YouTube, это значит рекомендуют наши игры майнкрафт вы играли майнкрафт а вдруг нет а вдруг не играли а помните рекомендуют поэтому друзья не ролики смотрите наши и все возможно так, сейчас он что-то будет делать. Просто так вот э, рушить. Он не будет смотреть на это все. Понял, понял, понял. Выступаем. А, он сильный, кстати. Минералов не хватает, я понял. Блин, на казарма. Ускоряйте это все дело. В принципе, можно. Когда поставим казарму? Тогда будем ускорять. Давай. В принципе, можно, как дела? а? Позорно. Отлично. Давай! Три! Два! Один! пошло Что дело? Немножились. 6. H. 9. 10. 11. Немножились. Давай. Так, так, так, так, так. здесь давай. да знаешь у нас уже перебор раз будем подкап призываем у нас сильный воин ебой Мальчиков, давайте больше мальчиков а то вдруг он сопадет о зрите один ебой наконец то зрите меня на стриме поднимаем активность, так, лучше давайте хоть упрыгнем, возможно, вдруг к брак тут, -ты. а вдруг, кстати, мышку не победить, быстрее стройте, так, стройте, мы этом еще проверим, уничтожим и сразу построим, потому что там брак не успеет даже построиться, а мы сразу были его, вдруг он там, а брака нету, отлично, точно, вот Аж не правильно здесь, ну, возможно брак тут, здесь, о, брак здесь. О нет, о ну, no. о ну, ну, ну, ну. Чё блин думает? А? Чё делает? Нет. Стой, бро, подожди. Реально? Перебор. Все, грубайте. Ты не видел, бро? Excuse me. отступает трус тебе заческа нет все хватит хорош что хочешь делать но блин вы охраняете так ты здесь стой вы здесь стойте адрокон файбом закни нас ой как будет не сладко там у нас кризис поэтому помочь нужно нам давай давай давай сила вообще понадобится сила против битвы так как помощь инвалид ну да государство мне помогает не знаю как вам все время инвалид рак здесь миньонка не вижу дочь так нам нет времени тут да, по быстрому строям Я думаю, что будем ну, когда атаковать потом. В принципе, можно атаковать. Атакуем. Разделяемся. Я не знаю, что я сделал. Ладно. В принципе, берите гигантов. Големов. Ну, что там. Красиво. Опа-на. В принципе, возвращались там базу. Я не хочу так от пока что. А вдруг я не просил? Не профит, не просил. А вдруг честно, надо Давай. Вот, давай. давай, пошел, пошел за место. Давай, давай. Бокс, бокс, бокс. Давай давай, пошел замес! Умному давай! По умную давай! Во, во во давай давай! туда, блин! Этого пошел замес! Бубайтик нужно, давай! Давай еще пушкары врубай! Вода вода, давай! Бляем, давай, давай. давай! На косточке! Борсы, ауто! Да их можешь порубить! А, питающий. Да он наверное, вообще худел шик. Думаю, что я там буду не строить, ага. Я что ново построю? Так, то и будем показываться. Врагу. Да твой же магнитолу пошел ты! Вон тут, оказывается. Казарма больше. Враг тут. как там. Враг везде. Атакуйте. В принципе, нужно тут. на давай. А мне кое на Ладно. на на на на на Прошу вас, Прошу вас. Вслеж... Услышьте меня. Так, вот теперь идем сюда вот да в центр мы не выйдем, потому что там на рассыта или воинов куча, а там сытом, там куча ресурсов. Конечно пойдем сюда вот конечно логично. Пошли а не слишком много войнов. Воу во пошел, где пошло дело. Давай, давай, давай. Пошло вы дело вырубаем вот, видишь Сейчас ресурсы вырубим ему и будет карпики. А, вот тут идете. Ну, в принципе, можно. ведь все может посмотреть, как там главное. Потом возвращались на базу и вырубайте Если честно. То -то скорее это сделать. Как вдруг? Что-то, что что что блин, задумать Давайте возвращались на базу. Сражайтесь, конечно же. Вырубайте врага на пол по полной. когда он у нас нападет да а чем дело на -а -а. ну, понял пошли решил так да будет так на базу на базу файбоу атака защита атака пару защита, атака все так да будет так все я заканчиваю я я уже устал разрушил базу не ты жив Бро, ты еще жив а да Вспомни. давай сейчас его разрушим экономику он не вернется на базу не вернется, Ладно. А, вернется. Не знаю может, он что где его база рубаем реально ресурса не хватает проверьте пожалуйста он тут строль базу врубайте попался давай Попадайте он тут. последнего база. Ой. Прыгай. сумасшедший. Ворбей его. То победил. чё за. чё за. Чё за. Как это? Блин, ну он <с> Тоже сумасшедший, я помню, с этой игры. А, это с, этой. Это с этого ролика. Всем удачи, пока. Я не знаю, как я бороться, но я буду бороться. И показываю вам кучу ролик. Пока.